Котенок, тебе можно? Да. Сделай мне, пожалуйста, мне нужно накрасить красиво ногти, сделать красивый макияж, ну и, конечно же, подстричь красивые волосы и сделать укладку. Хорошо? Да. Сначала ногти. <звук> <звук> да. Вот так. Еще. Еще. Ваня, что ты мне сделала? Это же ужас, а не маникюр! Ладно, Жайка, сделай мне хотя бы нормальный макияж, хорошо? Давай! Тебе копии! А да не на лобше! Я красивая? Да. Давай. Спасибо. А, Ваня, я за такой салон красоты платить не буду. Ладно, зайка, давай ты мне хотя бы сделаешь нормальную прическу. Мама, а, Мама. я Лиза. Ребята, ножницы детям не игрушка. Понравилась наша история? Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!